Друзья, у нас проходит опрос от CoinMarketCap и биржи Binance. Раздают токены от 10 до 50 долларов в этих монетах. Будет 16 тысяч рандомных победителей. Зная CoinMarketCap, они всегда в порядке живой очереди раздавали свои токены. То есть определенный пул выделен на этот опрос. И кто первый зашел, те больше всего получают. В конце очереди Обычно раздают уже остатки, что осталось в этих монетах. Рекламы сейчас мало, поэтому я думаю, мы где-то, может быть, даже в середине этой очереди будем. По каждому шагу я вам тут объяснять не буду, просто нужно выделить некоторые моменты в этом опросе. У кого нет аккаунта на бирже Binance, проходим регистрацию, регистрируем аккаунт на CoinMarketCap, у кого нет. Открываем сайт опроса, нажимаем старт, дальше проходим капчу, выбираем первый вариант ответа, потом выбираем yes. Дальше вводим почту от своего аккаунта на CoinMarketCap, вводим Binance UID. Вот это будет в конце. И приступаем отвечаем на вопросы чтобы не запутаться можно вот так вот выделять но не копировать выделили нашли ответили следующий в какой-то момент у вас появится задание то есть прямо в середине опроса появляется задание перейти на coinmarketcap страницу какого-то токена нажать follow и оставить свой комментарий Выбираем пост любой, ставим лайк и добавляем комментарий. Положительный. Вот мой. 16 минут назад сделал. Как видите, людей пока что заходит немного. Здесь я ответил еще на три вопроса. У меня появилось еще одно задание. Ответил то есть после выполнения ответил на все оставшиеся вопросы. Указал кошелек от Metamask, сеть Binance Smart Chain. Дальше еще одно задание. Но мы его с вами уже проходили с NFT от проекта Galaxy. Выбираем первый вариант ответа. Дальше подписываемся и комментируем еще одну страницу их всего будет по крайней мере у меня было раз два три и здесь вот в конце четвертая после выполнения выбираем первый вариант ответа дальше жмем submit проходим капчу и нажимаем отправить на проверку советую вам не тянуть успеть залететь попасть в хорошее место в очереди не быть последним возможно это будет зависеть от награды то есть награда будет зависеть от места в очереди ссылки у меня на телеграм в описании под видео и инструкция по данному опросу в телеграм-канале